Мы знали, что чиновникам чаще всего плевать на людей, но такого цинизма мы давно не встречали. В Санкт-Петербурге или Нобласти сейчас коронавирусом заразилось уже более тысячи человек. При этом медики рассказывают, как им приходится работать без защиты, а больницы одна за другой экстренно закрываются на карантин. Городу и области на борьбу с пандемией сейчас остро нужны деньги. Но сотрудники муниципальных учреждений и чиновники поселковых администраций плевать на это все хотели. Они продолжают купаться в роскоши и на бюджетные средства закупать себе шикарные автомобили. Коронавирус с коронавирусом, а закупки, как говорится, по расписанию. С 4 марта было размещено 13 закупок на машины общей стоимостью аж 19 миллионов рублей. Как вы думаете, с момента введения режима самоизоляции их успешно отменили или перестали вывешивать новые закупки? Как бы не так, большая часть из них уже завершена а остальные переносить никто не собирается. Давайте посмотрим, на что же чиновники расходуют бюджетные средства вместо трат на наше с вами здоровье. Самый дорогой автомобиль из всех, Шкода Kodiaq Ambition, за 2 миллиона 200 тысяч рублей купила муниципальное учреждение администрации Выборгского района Ленобласти. На эти деньги можно было бы приобрести, например, аппарат искусственной вентиляции легких. Стоят они от 2 до 5 миллионов рублей в зависимости от функционала. И сейчас общий дефицит таких аппаратов, по словам Александра Беглова, составляет более полутора тысяч штук. Но вместо этого наши деньги тратятся на Toyota Camry за 2 миллиона рублей для администрации первомайского сельского поселения Ленобласти. Интересно, когда страна достигнет пика эпидемии и закончатся аппараты ИВЛ, куда положит самого главу первомайского Сергея Тищенкова? На заднее сиденье его шикарного авто с салоном, обитым черной кожей? И вместо вентиляции легких он получит подогрев руля и аудиосистему с шестью динамиками? Ну все, как он хотел. Но, надеюсь, этого не случится и власть одумается. Сейчас в городских больницах несколько тысяч коек не оборудованы кислородом и кардиомониторами. На 2 миллиона, которые тратят чиновники всего лишь на одну машину, можно было бы купить около 20 таких кардиомониторов. Например, за 1,9 миллиона рублей колчановское сельское поселение взяло в лизинг автомобиль Renault Duster. А за 1,8 миллиона рублей администрация Ладинопольского района Ленобласти купила себе авто с кожаным салоном и системой климат-контроля, который по характеристикам очень уж похож на Kia Optima New. И это в то время, когда медперсоналу в больницах ежедневно необходимы защитные костюмы. На 3,7 миллиона рублей можно купить почти 4 тысячи одноразовых костюмов. За полтора миллиона рублей автомобиль собиралась приобрести Академия транспортных технологий и территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга. Однако не нашли продавца. Центр социальной реабилитации инвалидов Островского района за такую же цену приобрел пятиместный седан, а областной беседский сельскохозяйственный техникум – автомобиль бизнес-класса линейки «Тойота Камри». Потратить полтора миллиона рублей на автомобиль, в то время как Александр Беглов на встрече с Путиным сказал, что лекарств в городе хватит на 14 дней кощунства. Любая сумма, которую чиновники тратят во время пандемии на свой личный комфорт, напрямую убивает людей. Управление лесами за 1,4 миллиона рублей собиралось купить «Шкода Октавия Амбишен, который, к слову, совершенно не подходит для езды по лесным тропам. Наконец, все еще ждет своего поставщика «Шкода Октавия Стайл» за те же 1,4 миллиона рублей для муниципального учреждения Тоснинского района Ленобласти. Ждет своего поставщика и внедорожник для администрации бокси Тагорского района Ленобласти за 1,1 ,1 миллион рублей. И это далеко не все закупки автомобилей. Мы рассказали лишь про те, которые стоят дороже 1 миллиона рублей. В самой Ленобласти, по словам губернатора Александра Дрозденко, не хватает медицинских масок. На общую стоимость от трех автомобилей для чиновников Ленобласти можно было бы купить, только подумайте, 780 тысяч одноразовых масок. Все эти закупки – настоящий пир во время чумы в котором участвуют местные царьки, получившие немного денег и власти, и приструнить их задача губернаторов. Мы требуем от Беглова и Дрозденко приостановить все закупки, связанные с обеспечением аппарата чиновников и роскошью. А не кажется ли вам, Александр Дмитриевич и Александр Юрьевич, что во время пандемии бюджетные деньги должны идти на помощь медикам, простым людям, теряющим работу, мелкому и среднему бизнесу, который терпит сейчас огромные убытки? Иначе вы нам в а вообще зачем? Ведь правительство в такие тяжелые времена должно быть исключительно на стороне граждан. Каждого человека, причастного к подобным закупкам, нужно выгнать из власти. Взамен народ должен выбрать достойных кандидатов, а не назначенцев из Единой России. Поэтому прямо сейчас регистрируйтесь на сайте умного голосования, чтобы в политику пришли те, кто реально заботится о людях.